Итак, Майк Тайсон уже более 35 лет, является одним из самых известных людей в мире. Но каков он на самом деле? Ну он совсем не такой, совсем не такой, как вы могли бы себе представить. Он действительно умный и проницательный. И он прожил необычайно удивительно интересную жизнь. Я действительно горжусь своим детством. Да. Да. Но никаких преимуществ? Да, мой недостаток был моим преимуществом. Что вы имеете в виду? Мои невзгоды вдохновили меня стать кем-то большим, чем я был на самом деле. Я верю в это. Итак, вас вдохновляет Али, затем вы идете в другую исправительную школу, и там у них есть бывший боец, который тренирует вас. Это тот момент, когда вы понимаете, что собираетесь зарабатывать этим на жизнь? Да, но это то, что с тех пор, как я пришел туда, я был в другом учреждении в этом кампусе. И я верю в это. Если я не хочу кого-то ударить ножом, но у меня с кем-то произошла ссора. Поэтому я пришел, и он встретил меня. На мне были наручники, и я повторно арестован. И я был в полном беспорядке. И поэтому, когда ребята разговаривали со мной, они сказали, вы неплохой парень, потому что вы это сделали. Вот что он сказал, у нас есть бывший боец Барби Стю. вам нужно с ним познакомиться, он вероятно приведет вас в форму. И я сказал, что буду рад с ним познакомиться. Я познакомился с Мухаммедом Али, я видел Мухаммеда Али один раз, и тут этот парень стучится в мою дверь. Я слышал, вы хотите поговорить? Чего вы хотите? Я сказал, что хочу подраться. Все хотят быть бойцами. Вы покажете мне, что хотите быть бойцом. Давайте просто посмотрим, как вы будете себя вести. И я превратился из действительно дерзкого, противного парня в крутого чувака. Правда? Да, а потом он начал тренировать меня. Что в этом такого? Это дисциплина, которую он навязал? Да. Я хотел быть борцом за зло. Если бы вы не стали профессиональным боксером, что бы вы сделали? Нет никаких сомнений, что это был бы тот самый чемпион. Вы знали, в каком возрасте вам это будет? 1314 год. А четыре года спустя вы были там? Семь лет спустя. Семь лет спустя. Так когда же вы познакомились с кастом-ауто? Когда мне было 12 я был на объекте, и парень отвез меня ко мне. Я прошел там свой уровень. Теперь я доверенное лицо. Да, я был хорошим ребенком, доверенным лицом. Так что я могу пойти, чтобы получить... Я могу покинуть кампус и навестить их. Каким он был? Абсолютный приверженец дисциплины. Да. Не соглашайтесь. Да. Да, это то, что мне нужно. Я не слабый человек. Никаких признаков слабости. Никаких признаков слабости. Если вы вели себя не так, как он, вы не итальянец. Он расскажет вам, что такое итальянский язык. Если бы он увидел, что это за парни невысокого роста, как их зовут итальянские парни. Они не итальянцы. Они итальянцы. Они не итальянцы. Он сказал бы что-то в этом роде. Если вы не будете хорошо себя вести, итальянцы ведут себя только так. Он не итальянец. Он был таким парнем. Удивительно. Так, как даже. Что это было игривое? Ничего игривого. Нам пришлось дразнить его за спиной, и в нем не было ничего игривого. И вам это понравилось? Эй, но и мне понравилось. Кто-то заботился обо мне. Да. И если кто-нибудь скажет мне что-нибудь или ударит его по лицу, бейте. Это так интересно. Ведь большинство мальчиков-подростков... Ничего обо мне не знают. Он нападет на вас физически. Вы когда-нибудь боялись? Хотя и боялись его. Я боюсь его и сейчас. Вот так. Он позаботился о том, чтобы вы его боялись, и вам это понравилось. Послушайте, мы ведь на третьем этаже, верно? И мы разговариваем, мы говорим о девушках и все такое, а потом мы слышим, он подходит, чтобы сесть, и все замолкают, а потом он подошел и сказал: "Эй, я слышал, как все танцуют и смеются с первого этажа. Я смеюсь, я хочу знать, что здесь смешного. Я тоже хочу посмеяться. И ничего особенного, потому что мы просто разговаривали, потому что он просто лежал у нас на спине. Мы сказали ему, что говорим о девушках. Это то, что вы делаете. Девушки — это то, о чем вы думаете. Вы должны выбросить девушек из головы. Как вы собираетесь отстаивать свою позицию, просто? о девушках мы никогда об этом не думаем нет потому что мы здесь ничего не делаем разговаривая о чем я хочу знать вы ребята все смеетесь целые дома сидят в креслах и смеются я хочу знать я перестал смеяться почему парень он боится что-либо сказать но вы были примерно в два раза больше его нет это ничего не значило у него была у него была система запугивания как у науки Правда? У него это было похоже на науку. Как это сделать? Каковы были его методы? Я не разговариваю. Божий язык — это язык, не издающий звуков. Да. Так что вы понимаете, сумасшедший рун или нет? Посмотрите на это. О, посмотрите на меня. Это маленький мальчик. Я так счастлив быть с этим парнем. Посмотрите, какой я большой в свои 14. Вам 14 лет. Да, посмотрите, какой я большой. Да, вы огромный. Детка. Он тоже так думал. И я. Простите мою плохую память. Дожил ли он до того, чтобы увидеть, какой вы стали? Нет, он умер за год до этого. Даже меньше, чем за год. Правда? 8-9 месяцев, что-то в этом роде. И он к тому моменту, я думаю, был вашим опекуном, не так ли? Да. Моя мать перед смертью переписала меня на него. Сколько вам было лет, когда она умерла? 1616. Так что он был не просто вашим тренером, он был вашим наставником и лидером. Если бы я не заставил их драться, я все равно должен был быть там. Вы знаете, я должен был устроиться на работу. Я все равно должен был быть там. Вы жили с ним? Да, мне было 13. Вы жили в его доме? Да. Это совсем другое дело. Эй, послушайте, всякий раз, когда я видел белого парня судьей или полицейским, он был жертвой. И я прихожу к этому парню домой, и этот парень проявляет ко мне любовь, и вау, любовь – это сила. Одна из причин, по которой я хотел взять у вас интервью, заключается в том, что вы автор одной из моих любимых цитат на английском языке, которая гласит «У каждого есть план, пока он не получит по лицу». На сто процентов. Потому что люди сейчас, особенно сейчас, никто не собирается драться. Людям нравится разговаривать сейчас. Они выходят на сцену, заходят на YouTube и начинают говорить. Да. И вот почему некоторые люди, некоторые люди не созданы для того, чтобы справляться с критикой. Они просто не созданы для этого. Некоторые люди сходят с ума, если вы их критикуете. Да. Некоторые люди просто не могут с этим справиться. И некоторые из самых влиятельных людей в мире просто не могут с этим справиться. Они недостаточно зрелы, чтобы справиться с критикой. Стали ли вы лучше справляться с критикой с возрастом? Да, но в основном. Да, но все равно может стать еще лучше. Иногда мне приходит в голову, что я кто-то, и тогда меня легко обидеть. Но когда я знаю, что я никто, я никогда не смогу обидеться. Мальчик, разве это глубокое прозрение? Иногда мне приходит в голову, что я кто-то, и меня легко обидеть, и тогда я напоминаю себе, что я никто, и я не обижаюсь. Точно на сто процентов. Итак, если вы знаете, если вы настолько хорошо известны и куда бы вы ни пошли, люди подлизываются к вам и фотографируются с вами, как вы напоминаете себе, как вы сказали, что на самом деле я никто. Я не знаю, это сделал Бог, я просил об этом, и это то, что. Он мне дал. Это не похоже на то, что кто-то дал мне то, чего я не приобрел. Я хотел этой жизни, я молился об этой жизни, и я получил ее».